И здравствуй, случайные зрители, вы на канале Корпорат, и я очень рад за вашу активность, которую вы проявляете под видео. Я понимаю, некоторый мой контент не лучший, но я всего лишь обучаюсь, вы же должны это понимать. И в этом видео я попробую вам показать ПВП-зона и с чем ее едят. пробития, минус, поймал ящик, поймал ящик. И самая главная опасность, это ты сам, потому что ты туда пошел, на свой страх и рис, и получаешь, не от игроков, а от метеорита. пвп я предлагаю тебе это посмотреть. Врубают уже. Будь на Давайте, давайте. Это рано в этой Блин, а есть боюсь. Главное повредить. Лишь, лишь, стреляй, у нее природ один. Наша рыбка сорвалась, но мы знали, что мы поймаем следующий Дальше, конечно, два варианта пути. Забрать ресы или просто ехать дальше. У нас получилось второй вариант, потому что мы ехали на спасательную операцию, точнее на разборку. Мы здесь не за этим, так что погнали дальше ПВП. С такими лагами мы забивали этого кабанчика минут 15-20, по итогу боя мы получили такой кораблик, но эта игра еще в альфе или в бете, я так и не понял. Мы потеряли этот корабль в видении, и он пропал. Но ну, расстраиваться не будем, потому что есть следующий бой. Чтобы быть с вами честны этот бой мы проиграли но не потому что мы их не убили а потому что не смотрели по сторонам человечек просто вылетел с корабля и сзади нас всех убил а с вами был корпорат всего доброго подписывайтесь лайки пожеланию всего доброго